Всем привет, с вами я, мистер Майнкрафт. И сегодня мы будем с вами проходить Geometry Dash Stop Zero. Короче, кратко говорим, мы сейчас проходим Геометрия Dash Sub Zero. И сейчас пройдем рестарт, хотя я его уже проходил. Да, просто я снимал, только были неудачные дубли. знаете, вообще неудачные. Restart. What the fuck? Кто-нибудь вообще на этом моменте убирал? Вообще или реально профи. <как> uh -huh. Значит, я да, профи. Ладно, проходим. Знаете, у у этого разработчика такой акцент, что они. Вот такое Fred Die. О, самолет. Собирать монетки я не буду. Не буду выставать на слово какие-то. О, начинается. Это будет. О, да! Oh, У меня есть такая мечта? Напишите свои мечты в комментах. Мне будет интересно прочитать. Катанье! Ладно, ок, я перемотаю. Ой! Итак. Что будем писать? он нам выбьет о, world, так, стоп, ну world я проходил о у меня же еще этот не пройден геометрия 2,2 так, это <coughs> мы сейчас будем проходить по ла ла ла ла ла Если я вздыхаю, не обращайте внимание, потому что я еще не сильный профиль в Geometry Dash. Я не знаю, почему я больше видео именно по Geometry Dash. Моя собака паркурщик. Не, а если когда я был маленький, моя, моя собака не что передал, да? со мной в более. Она сама кровать О, прошел. Она сама в кровать стала. Вот, вот, вот этот кусок говна, который сейчас со мной, который лежит вот вот на полу. О! твой елт. Это как всегда премьера. Я не знаю, просто мне... <с -то> э, премьера... <с -то> вот у меня сейчас идет. Я хочу где-то 30 минут снимать. О, 30 минут. Ну, близко 30 минут, идет, так. Я монтировать, конечно, это не буду Потому что я задолблюсь его вообще Как то ждать надо А во-вторых, у меня вообще Будет память забита, Если у меня 22 гигабайт всего Свободной всего Не свободной, а вот заполненной памяти А всего нет ну, То есть у меня сейчас где-то 10-12 мегабайт Свободной памяти А что если? О, пам Никто не обращать внимания на то, что э, э, второй уровень легче, чем стереомандрис. <звы> Фак. <звы> Нет, пошло у нас. Куклес. Куклес! Oh, Господи, как сложно. <звы> Шутка. Нет, это не сложно. так еще на восьми процентах ну давай быстрее загружайся Камбарай. у А файл alright and создать мир а какой мир как он будет называться у нас я придумал майнкрафт play вот так будет называться наш мир создаем ракету так сейчас создаем ракету. Так. так как у нас... Господи. ребят, это не ракета. Это что-то страшное. Запуск. Вклю. Уи, включайся. Да <танцует> <танцует> Так, Так, что у нас вообще? У нас что Класс! Ой, ну, давай, быстрее Ребят, мы прилетели в космос. Мы вне Земли. Ура, ребят! Эй, -э -э! О, мы просто двигаемся. Отсюда а используется э, топливо. Мне угу. я раскрывать буду ходить. <coughs> Ладно, окей. Так, смотрите, давайте, что ли, мы с вами создадим новую ракету, которая будет универсальной, новой, охрененной, охрененной, она будет охрененной, красивой, наверное, в форме пи. Ну, короче, она будет красивая. Я, я, я плохо сплю. Итак, так. Перезапуск? Так, давайте перезапуск. Сейчас момент истины. Итак, давайте, давай, давай, давай, давай, давай, давай поднимайся дальше. Опять это. Ну что, ребят, давайте. В Вдох. Эй, ты... <свист> ты еще не ушел? Да. Я же расскажу, где я все делаю вот эти вот интро по, например, у которого у меня обычно на заставке ролика. <свист> так вот, э, заходим на сайт Panzoid. Э, ссылка на него будет в описании. <lesenly> вот, смотрите, вот здесь вот столько много интро, их здесь более ста. Можно даже найти тут, смотрите, тут даже есть. Ду-ду-ду-ду-ду. Вот, например, M. To ask to MNS. Sippy, mine, girl. To Давайте же посмотрим одно из этих игроков. Ладыка-мадыка! Действительно, какую игру я еще давно не снимал. Конечно, Мелон играла. Это аху-игра. Сейчас начнется игра 8000 Гони бабло, придурок. У меня нету бабло. Колись, где бабло, козёл. Колись, Почему? где бабло. Ну ч, получил ли козел? Теперь из-за тебя сейчас убью. Тварь. Бабло гони. Я трогани, бабло. Полмерт. Интересно, что мне за это помогите! Дорогой... больно. Я сейчас умру.